Всем привет! Вот опять я со своим видео к вам снова. Вот такая вот симпатюлька у нас появилась на свет. Хочу про нее вам немножко рассказать. Девочка достаточно смешная, из нового молда. Глазки у нее, стекло, ручной работы лауша, а бровки прошиты тонким махером русового цвета. Волосики у нее махер, мягкие-мягкие, хорошие. Вот такая вот смешная девочка. У нее также есть, как и у других, десна, язычок, даже гланды, горлышко видно. Также функция, конечно же, она может пить из бутылочки водичку и писать. Не рекомендую делать смесь настоящую, как для настоящего ребенка, так как в желудке силиконовые куклы, она может оседать, она не перерабатывается, и это может вызвать очень неприятный запах. Я бы вам хотела показать ее ручки. Вот они не в кулачках, достаточно пухленькие, симпатичные. Ножки согнуты немножко в коленках. Ну, кукла тоже э, изготовлена из The 30 силикона платини высшего качества нетоксичный безопасный материал значит спинка у нее вот так вот ручки вот такая вот ляля -ля, гибкая ну, тоже тяжеленькая достаточно такая вот малышка Сейчас мы попробуем показать ее функции. Хочу сказать тем, кто впервые на моем канале, что я и мой супруг не являемся коллекционерами кукол, а являемся и их изготовителями. То есть мы делаем их и продаем вам. Ну, нам тоже, конечно, очень нравится наша работа и сами куклы. А силиконовых кукол можно купать. Уже напилась достаточно. Думаю, что вам видно. Очень, ну, мне очень удобно держать. Достаточно она тяжелая. Ну, в общем, если какие-то есть, возникают вопросы, вы можете писать в комментариях. Я по возможности буду отвечать. Хотелось бы уточнить, что. Наши кукол вы можете купить на ярмарке мастеров. Наберите в поисковике Дмитрий Залевский куклы Рэборны. Вы выйдете на страничку, которая осуществляется продаж. Всего хорошего. До новых встреч.